шалом дорогие мои доброго дня я записываю это обращение ко всем подписчикам евреев за иисуса сегодня на повестке дня самый важный вопрос чем занять себя во время карантина и существует массу всевозможных советов, которые люди оставляют друг другу. Один из важных советов, который сегодня звучит от всех служителей, церквей, миссий, организаций, о том, что верующему человеку очень важно во время карантина читать Библию и молиться Богу. Разумеется, это очень важный совет, и это очень весомое наставление, которое будет полезно для нашей души. Но также я хочу напомнить вам, о том, что мы являемся светом этому миру. И оставить три простых совета, как мы можем послужить этому миру во время изоляции и во время карантина. Вы знаете, прежде всего я хочу начать с Писания. Деяния апостолов, 1 глава, 7 стих, происходит диалог между Иешуа Иисусом и Его учениками. Написано следующее. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Многие говорят, что... Это начало конца, это начало Апокалипсиса. Иешуа говорит четко и однозначно. Не ваше дело знать времена и сроки. А что же делать, говорит Иешуа дальше в восьмом стихе. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в иудее в Самарии и даже до краев земли. Он говорит о том, что нам надо оставаться теми, кто будет свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, в Иудее и даже до концов земли. Он говорит о том, что нам надо исполнять посланничество Божьей любви этому миру. И я говорю сегодня о трех простых вещах. Как мы можем остаться посланниками для этого мира? Прежде всего, мы все являемся пользователями социальных сетей Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте и многие другие социальные сети Многие верующие сегодня делают посты на различные темы Медицинская тематика Как уберечься от коронавируса Несомненно, она очень важна Многие верующие используют запугивающие методы Они говорят о том, что апокалипсис близко Покайтесь, возможно, кто-то будет спасен страхом Но я посоветую следующее И это будет Первое. Делайте простые посты из Библии, где Библия говорит о том, что Бог – это наша защита, что Он – наша помощь и Он – наша поддержка, что человек может укрыться в Нем во время смутное, во время тяжелое, через молитву и через обращение к Нему. Вдохновляйте и мотивируйте людей задумываться о том, что Бог – является спасителем как души так и во время трудностей и скорбей второй совет который я оставлю вам он очень прост у каждого из нас есть телефон мобильный телефон и у каждого из нас есть список контактов у меня их около тысячи и более половины людей это люди неверующие которые вдалеке от господа каждый день я делаю десяток звонков своим неверующим знакомым и друзьям для того чтобы узнать как они чувствуют себя в этой ситуации какие у них нужды и как я могу помолиться за них некоторых я ободряю потому что они напуганы всем тем что происходит о некоторых я молюсь прямо по телефону для того чтобы человек понял, что есть сила в молитве и мог соприкоснуться с Божьей силой через простую мобильную связь. И третий простой совет. Все мы живем в многоквартирных домах. Вокруг нас живет очень много пожилых и старых людей. Мы знаем, что Всемирная Организация Здоровья рекомендует и даже запрещает таким людям выходить на улицу, прогуливаться или делать покупки, выгуливать своих животных или заниматься какой-либо деятельностью на открытом воздухе, потому что это небезопасно для них. Мы верующие люди, мы свет этому миру. Наши добрые дела могут прославить Отца Небесного. Мы обязаны и должны прийти к таким пожилым соседям и предложить им свою помощь, выгулить их животных, купить им продукты. И через это у нас появится возможность зайти в их дом и засвидетельствовать о Божьей любви, рассказать о том, как Бог любит, рассказать о том, как Божья любовь привела на землю Сына Божьего, Иешуа Иисуса, который умер за грехи каждого из нас и воскрес, чтобы оправдать. Скажите, согласитесь, ведь это так просто. Просто надо сделать первый шаг. Ешуа говорил своим ученикам, «Перестаньте думать о конце!» Это не ваше время, это во власти Отца Небесного. Ешуа говорил своим ученикам, что Он изольет Святой Дух, для того, чтобы мы, Его ученики, стали свидетелями. Святой Дух уже в нас. Давайте будем свидетелями нашего Господа, этому погибающему миру в это время». Карантин – это изоляция. Упаси нас, Господь, провести изоляцию своей души в это непростое время. Пусть наша душа будет открыта навстречу погибающему миру. Будьте светом, зажигайте свой светильник. Пусть он горит и пусть его увидят десятки и сотни людей в это непростое время. Божьих благословений вам! Действуйте!